Итак, вот у нас сайт всеюристы.ру У нас тут Лебедев Антон Юрьевич с фотографией типа консультирует. Вот здесь есть кнопочка задать вопрос юристу. Какому юристу? Естественно, тому юристу на странице, в которой вы находитесь. И, соответственно, вот тут у нас Алла лиговна тоже юрист, тоже консультирует. не может никак со мной связаться, все уже полчаса. <coughs> Но вот вулкс мой указан. Очень странно, что я нахожусь в Казахстане, в городе Алмааты. Вот. Как видно, я натуральный казах. Вот. И, соответственно, далее эта история, естественно, получила продолжение. Итак, ребятки, сегодня развиваем тему жуликов-юристов в интернете. Бродил я тут по интернету, нашел замечательный сайт, он называется всеюристы.ру. Так вот, в одной из разделов этого сайта оказалось, что адвокат Антон Лебедев, то есть я, производит консультации граждан, используя этот сайт. Меня это, конечно, заинтересовало. И ну, я позвонил, попросил адвоката Лебедева э, к телефону, ну или как-то с ним связаться. Тут же меня начали путать, что адвокат Лебедев сейчас не в городе, он не может вас принять. Но мы можем посоветовать другого юриста. Что на самом деле происходит? Люди создают сайты, берут юристов, которые более-менее по судам примелькались, имеют ну, хорошее портфолио в «Консультант Плюс» и, соответственно, вешают его фотографию, вешают описание о нем и потихоньку пытаются подменить человеку-юриста, с которого он искал, на того, которого они ему могут предложить а это в лучшем случае а в худшем случае они формируют вот эти заявки и продают юристам которые сидят без работы потому что видимо они такие юристы и соответственно эти заявки просто продают вот так вот устроен бизнес юридический к сожалению это все должно пресекаться допустим адвокатской палатой комиссии по профессиональной этике, по защите прав адвокатов. Соответственно, но, естественно, в интернете всего не уследишь. То есть, если адвокат такую страничку обнаружил, то, естественно, он может нажаловаться и так далее. И вроде как комиссия этим займется. Но пока никто это не нашел из заинтересованных лиц, естественно, это будет продолжаться. Не знаю, посмотрю дальше в интернете, сколько там у нас оказывается адвокатов. А, самое смешное, то, что адвокат Антон Лебедев еще из Казахстана оказывается. Вот. Ну, да, я коренной казах, честно вам скажу. А Вот. Не знаю, сколько таких страниц у меня в интернете, но полагаю, что не одна. Таким образом, правильный сайт на котором я действительно консультирую бесплатно, это lownow.ru в черно-белом стиле, если так уж визуально говорить. Поэтому не ведитесь на мошенников. А сейчас будет короткая запись разговора с представителем сайта всеюристы.ру Алло! Я Али. позвоню со Всероссийского юридического портала Всеюрист.ру, а вы у нас оставили заявку. Иван, верно? Да. А, подскажите, вот вам с какого города обращаетесь? Санкт-Петербург. Какой у вас к вам вопрос? Я вас слушаю. А, вот у вас на сайте расположена информация об адвокате. Мне его рекомендовали. Хотел бы к нему обратиться. На портале Sejuriст.ru. Что это именно за адвокат? А, адвокат Антон Лебедев. Лебедев да. как я знаю, он не в Санкт-Петербурге находится. Очень странно. Потому что в реестре адвокатов он вроде как в Санкт-Петербурге находится. Сейчас нет. То есть там скорее всего информация уже старая, но как я знаю, он в городе Санкт-Петербург не проживает. и, соответственно, нам требуется другой специалист, я могу для вас сейчас подобрать, вас уже уже в дальнейшем. А, подождите, а где старая информация? В адвокатской палате? Вы через адвокатскую палату пробивали? Ну, конечно, там же доступен реестр. Может, вы там информацию не изменили? Как я знаю, он сейчас не в городе Санкт-Петербург находится. То есть у вас более свежая информация? Да, верно. Поэтому вы сейчас можете ваш вопрос озвучить, мы для вас специалисты. И с ним никак сейчас не связаться. Также пообщайтесь, посмотрите, может быть вам также специалист понравится. Т -т -т -т Точнее, пока... знаете, штука в чем? Какая? Дело в том, что адвокат Антон Лебедев находится в Санкт-Петербурге, и он сейчас с вами разговаривает. И что? И что хотел бы происходит? знать, почему ваша информация обо мне висит, и еще и таким образом расположен, типа я консультирую вас на сайте. Так, давайте так. Я сейчас тогда руководству передам информацию, что почему-то такая имеется... Вы информация. лучше меня с руководством да. соедините. Вы, э, сайт, вы выделили на сайте все юристы, верно? Верно, да. Всеюристы.ру, точно? Точнее некуда. Кстати, я, я сейчас okay. с руководством связать не смогу. Я сейчас передам информацию. Если что, то, uh -huh. соответственно, они уже тогда информацию берут из серию. И у нас такая ситуация возникла. Uh -huh. Да, очень неприятная ситуация. Да когда очень когда людей водят в заблуждение. Ну, всего доброго. До свидания. Да, вам тоже удачи. Вот такая вот фигня. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И тогда все будет хорошо.